на Advance Bay канал my life my style или по-русски моя жизнь мой стиль друзья я хочу вам дать маленький обзор того что мы сделали я конечно не все снимал для вас нам еще предстоит кое-что достать изнутри ну, так смотрите что вам получилось мы скинули дашборд сегодня вместе с вами будем взрывать эм, airbag для или подушки безопасности которые размещены на крыше вот там мы сегодня подсоединим аккумулятор и бабахнем. бахнем ба их. Итак, из салона мы достали сидения. Как вы видите, вот здесь вот они. Они уйдут в наш магазин, advancedbay.com или на ebay. Изнутри больше нам ничего не надо. Раньше мы снимали рулевую колонку, но сегодня она... Уже практически не нужна, хотя кто его знает может еще и снимем так вчера мы скинули друг из предыдущей серии мы скинули двери с этой машины вот обзор некоторых запчастей мы покажем как мы это фотографируем выставляем все это на ebay и так здесь конечно у нас зажато колесо если вы видите, запасочка, да? То есть нам необходимо будет вырезать днище машины здесь, чтобы достать колесо, потому что мы не сможем никак эту машину сдать на, на металл. Сегодня, что мы сделаем с вами? Сегодня я хочу скинуть двигатель с трансмиссией полностью вниз. Начну разбирать навесные запчасти здесь, чтобы освободить двигатель полностью, чтобы он мог легко отпуститься. Все мы это вам покажем а в этой, надеюсь, серии. Если не в этой, то в другой. Ты готов, Никодим? Да. Ну, потопали. Папа, Посмотрите знаешь, на человека, который все здесь делает. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Что вы сегодня делаете? Мы сегодня разбираем. Итак, новый день, новая. Что? Новая рубрика пошла. Новая рубрика. Итак, ребята, мы сейчас скидываем полностью все возможное сверху. Поехали. Итак, каждый день новые операторы. Итак, как вы видите, мы снимаем главный компьютер с машины. Скорее всего, что мы снимем рулевую рейку, для чтобы... рулевую колонку, для того, чтобы нам Сохранить, Так, слушайте. Да, слушайте. Да Я сейчас. Вообще я хотела дома. Ты мороженое поела, Вива? Да нет. Да нет? нет. не, я не Вы знаете, не в американском бизнесе я вам расскажу нет. так. Один работает, пять рассмотрят. Вот примерно сейчас происходит то же самое у нас. Куда мне сесть? Кто так сесть куда-то хочет? Ты же пришла поработать? Да, я хотела кому-то подавать а, что А, подавать? Держи. Нет. Подавать будешь? Ключ на 12. Только для вас сохраняем все болтики для вас подписчики, чтобы вы не искали, когда вы купите эту запчасть Вам не надо будет ездить по другим магазинам 5 болты, Готово. пожалуйста Привет А может, там что там все-то течет? А что это течет? Это большой-большой секрет па. А, это... Сейчас папа расскажет водичка, чтобы омывать стекло, когда у тебя грязное Мы постараемся сохранить водичку и налить в наш другой лексик на котором я езжу черным кораллу. папа. А кто такая помощница, а? Как ее зовут? Альвиба. А сколько тебе годиков? Четыре. Будет, да? Нет, у не, меня уже четыре. Уже четыре. Мы не успели мы Сейчас спраздновать. А тебе сколько? Пять. Superhero Kindergarten? Я фиолетовая а, девочка. Ты фиолетовая девочка. девочка? Да. Ой, ты так мы все отсоединяем. Ты знала это? Ты будешь механиком? Не, Машину положи, папа сказал. Искал операторов, пока все у меня их двое. Будешь сарказничать, не останешься без оператора. Вообще, не сарказничаю, а говорю реальность, бытия. Бывает такое тоже. Так мы достаем аккумулятор. Папа, сел, Ничего страшного. Пап, Руки нежные, только у бездельника. Кстати, очень важная, необходимая такая вещь для каждой машины. Закрепление аккумулятора. Знаете, ценная вещь. Когда ты едешь в машине, у тебя аккумулятор батарея прыгает под капотом. Очень неприятно. Так что опять, ребята все это возможно приобрести только у нас. Итак, проводку. Мы будем резать или будем сохранять? А мне кажется, придется порезать, потому что она уже порезана. Проводку с двигателя, конечно, так что касается двигателя, мы ее резать не будем. Mm -hmm. Мы ее сохраним. И когда мы продаем двигатель, мы также продаем с проводкой вместе. Что mm -hmm. знали. И сто сейчас? И что, сейчас? А сейчас? Мы ключ на 14. Давай, давай, давай. Мы должны за 15 минут в этой давай, серии разобрать мой. двигатель. Ключ, головка. Уже не надо. Ави, он сам не знает. Кабель отсоединили. Итак, трубки, мы отрежем, скорее всего. Попробуем снять, но ну, если не получится, будем отрезать. это огромное привилегие. Вот работать. Насколько вариация. Не слушай, Павл. Это самое основное и важное для привилегии для, для работы дома сегодня. Это вот то, что ты можешь видеть своих детей. Они могут быть рядом. И, конечно, возлюбленная моя рядом всегда со мной. Самое главное. Так, немножко жидкости. Итак. У вас осталось полминуты до 15 минут. прорвется Ты чего? Куда так а едешь быстро? Ничего, да, да. Трактористка АВИВА. Стой. Зачем, Дим? Давай на свою доску наезжай. Никодим, на доску прям наезжай. Сюда. Я тебя снимаю. Мам, не, не Ничего страшного. Спугалась, да? Да. Ничего страшного, я тоже испугалась. Я Снимаем проект для Астана. Итак, мы открыли капот и не знаем с чего начать. Неизвестная машина. Что ты делаешь? Ты хочешь что-то снять? А, ты просто тешишься Он сам только учится, видишь? Когда ты будешь как Никодим, ты тоже будешь так кататься на тракторе. Смотри, как он умеет поднимать лопату. Это вообще неинтересно. неинтересно. Самое интереснее, да? Где-то. Что у нас здесь происходит? Разборка. Итак, вроде мы сверху все разобрали. Это залазит нам подниз. Также, сколько мы режем трубки тормозные, знаете как. Жалко. Ау! Вот такое тоже бывает. Артерию порезал. Артерию, только что главную артерию перерезал. Как говорится, осторожно. Так, последний волн. Последняя гайка для нас. Нас остается только приподнимать хочу сказать и передать привет для миш который оставил некоторые инструменты для нас Идемте, я покажу вот такую установочку сделал манжи это мой дядя который проживает в данный момент в Молдавии. но если вас заинтересует такая вещь то он может приехать и вам сделать С помощью такой установочки мы зацепим двигатель и попробуем его оттянуть. Та вот примерно так. Давайте пока воздух у нас здесь есть, я соединю трансмиссию. оставаться на месте. Нет, ей надо зацепиться за нами. Знаешь почему? Да, ребят. Вот так вот. Вот так вот видите? Калифорния, на 10 акрах земли. Даже если ты приобрел большой участок земли, работать надо. Хорошо, мы потом снимаем эти генератор, uh -huh. компрессор, то все идет отдельно в продажу, power и так далее. Здесь мы его помоем. Это... Мы а вот это будете смотреть следующий. Да, это уже это в следующем сегодня... проекте. Проектив. Ну, на сегодня. Yeah. Ребят, видите свои ручки. Не пачкайте. Не пачкайте их. А лучше смотрите наш, наш канал Advanced Bay. И учитесь. Да? Учитесь. My Life, My Style. Вот такой вот наш стиль жизни. Здесь, в Калифорнии, мы так проживаем, так что добро пожаловать, кому интересно, в комментариях оставьте общение ваше, кто хотите больше узнать, мы все расскажем, покажем, Если вам интересно показать здесь маленький обзор, увидеть наш обзор нашей территории, дайте знать в комментарии. так что, ну все, подписывайтесь, ставьте лайк. лайки, чистый лайк на нашем канале, ребята, и подпишитесь вам всем, пока, ну конечно, не забудьте нажать на колокольчик, спасибо.